Валера, сколько раз тебе еще сказать, чтобы ты не забывал закрывать гараж. Серега опять за оленей обожрался. Мужики, да, походу дождь собирается. Сейчас гараж прикрою. Твою мать, опять эти стен-фов. А я давно говорил, пароль на Wi-Fi поставить. Серега, запускай снова оружие. Это стендов 2. Stand-up 2. Stand-of 2. Скачаю, стендов. Сначала. Стандов Андрюха, вырубай роутер. Здарова, мужские мужчины! Ну что же, разработчики не перестают нас удивлять. Огромное им спасибо за растение против зомби. Серьезно, мужики, по-другому и не скажешь. И чтобы не быть полными овощугами в этом режиме, я поделюсь с вами интересными фишками и тактиками для изичного прохождения. Думаю, многие после просмотра данного киноматериала из вас удивятся. Господа, давайте только сразу заключим сделку. Повествовать я буду, опираясь на Свой опыт и наблюдение. Если вдруг кто-то что-то захочет дополнить, то в комментариях обязательно это сделайте, чтобы другие игроки смогли все учесть. Залетал я в этот режим со своим корешем Самсамычем, фуллстаком не играл специально. Мне хотелось выяснить, можно ли в ду вытянуть хардкорный режим, если команда, откровенно говоря, не очень. Ну, я как бы это выяснил и чуть позже вы все узнаете. Ну а теперь к сути происходящего. Перед тем, как идти в хардкор, я рекомендую рекомендую покатать и покачать свой уровень талантов в легком режиме, попутно выполняя задания. Мы сыграли где-то каток 5 в этом режиме, после чего пошли на хард, и итог был не очень веселым, но сопротивление мы оказали знатное. Потом мы все-таки решили остановиться на легком режиме, чтобы покачать уровень талантов. Качать преимущественно нужно силу турелей и силу своего личного оружия. Я еще немножко вкачнул броню турелей, тупо из-за того, что я одну турель ставлю впереди, а оставшиеся сзади. Какие-то зомби начинают на нее агриться, а в то время оставшиеся турели их отбивают. И здесь, как вы поняли, появляется первая рекомендация. Лучше пожертвовать одной турелью и задержать какую-то часть зомби. Не нужно все турели ставить вплотную к гаражу. Выставляйте одну-две на переднем крае, чтобы у оставшихся турелей было время отбиться, да и у вас тоже. Итак, допустим, вы наигрались в легкий режим, прокачали силу турели и пошли в хардкор. Я думаю, многие заметили, что существует три типа локаций, на которых мы начинаем воевать. Каждый раунд на одних и тех же местах спавнится транспорт. Нам, конечно же, нужен вертолет. Начиная с первого дня, лучше всего улететь куда-нибудь недалеко, ибо в самой близкой локации к базе будет не такой хороший лут, как на дальних рубежах. Рекомендую в инвентаре держать штурмовую винтовку или пулемет в паре с каким-нибудь пистолет-пулеметом. Дело в том, что если у вас будет две штурмовки, то боезапас на них рассчитан общий. Поэтому, когда у вас кончатся патроны на одной пушке, то он автоматически иссякнет и на другой. Короче, нужны оружие с разным калибром боеприпасов. Также, естественно, подбирайте всякие бросалки, а коктейли молотова особенно, ибо они отлично замедляют больших пулеметчиков. Оставшиеся гранаты можно разгружать по обстоятельствам, а вот молики приберегите для больших парней. Итак, допустим, мы успели что-то собрать, и настель портнула на базу. Первое, что мы должны сделать, это подойти к гаражу с вот этой стороны, чтобы выложить материалы для улучшения и создания турелей. Но следует помнить, что есть общий склад, туда, скорее всего, вы ничего не выложите, и есть личный склад, который, собственно, нам и нужен. Переключаться между разделами со складами нужно вот тут. Все выложили, хорошо. Теперь чекаем, с какой стороны пойдут чувачки. Соответственно, на ту сторону ставим самого. Первые часы добавления этого режима у меня были тиммейты, которые никак не взаимодействовали со своими турелями. Важно понимать, что этот режим построен на вашем симбиозе с ними. Их нужно постоянно перемещать из стороны в сторону, ибо как ни крути, КПД у них больше, чем у вас. Поэтому поставьте вот этот значок в раскладке в удобное для вас место, чтобы во время волн вы могли чекать, какая турель не ведет огонь. Если вы это заметили, то первым делом перемещайте ее в актуальную зону. Такса, первую ночь, допустим, пережили. Мы уже более-менее знаем, где вертак. Можно заранее выбегать из зоны, чтобы его по фасту занять. Обязательно берите братишку или братишек, чтобы их подбросить до определенной локации с аэрдропами. Воздушные грузы – это наша основная цель Лутани. Параллельно на локациях есть, конечно, еще таинственные ящики и перки колы. Спокойно можно прожить как бы и без них, но если вы случайно пробегаете мимо автомата, то юзануть данную приблуду естественно можно, она уж точно не повредит. Но я как бы без них играю и им не норм. Итак, допустим, опять мы чего-то насобирали. Не забываем на базе в первую очередь выкладывать все материалы улучшений. Кстати, насчет турелей. Так как я играл в ду, а остальные тиммейты были рандомные, то лично я старался качать и ракетные турели, и пулеметные. То есть две таких, две таких у ракетных турелей не такая хорошая скорострельность. Пулеметные как раз таки лучше ставить на передний край, ибо у них не такая большая дистанция, как у ракетных. Пулеметы будут косить взрывных зомбарей и псов намного эффективнее, чем ракеты, ибо пока снаряд долетит, они уже будут у вас на базе. Ракеты хороши против медленных по скорости передвижения зомби. Я надеюсь, каждый заметил, что медленные зомбаки мега жирные по хп, а быстрые тонкие. Короче, мужики, мотайте на ус и не забывайте чекать вот эту иконку, чтобы перетаскивать турели. Чуть не забыл сказать про кристаллы. И их тоже по ходу движения фармите, так как они дают эссенцию эфира для всяких покупок. Улучшать турели лучше всего либо до начала волны, либо под завершение боя. А вообще чекайте все по обстоятельствам. Если вы с командой нормально так отбиваетесь, то и во время жары можно это сделать. Также следует помнить о том, что гаечный ключ нам нужен для починки турелей и базы. Поэтому свои и союзные турели можете подшаманить. Но я повторюсь, это все по обстоятельствам. Итак, теперь рассмотрим третье и четвертое утро. У вас появятся дополнительные задания, до которых нужно будет домчать за какое-то ограниченное время. И вам по-любому нужно на них срываться с командой, так как за них дают больше всего лута. Самое изичное задание это ивен с кристаллом. Чтобы вас не задалбывали зомбари, можете занять какую-нибудь возвышенность и дамажить. Это задание можно выполнить и вдвоем, но лучше всего фулл-тимы. Также есть задание с мясником. Мясник очень жирный и вдвоем довольно трудно его размотать. Втроем это сделать куда легче, причем одному из вас желательно агрить на себя мясника чтобы оставшиеся союзники стреляли по нему из антилоп. Мясник на изичах агрится, и его скорость не такая большая, чтобы он смог как-то существенно вам навредить. Лута из него падает очень много, и обычно он даже остается. Так что, господа, всегда срывайтесь на дополнительные задания, чтобы фармить улучшения, да и выполнять задания зомбарьского боевого пропуска. Кстати, если будете летать на воздушные груза, то обязательно берите эпического качества пушки, так как у них лучше характеристики урона, чем у простых серых волын. Ну а если найдете легендарные пушечки, так вообще сказка. В зомби-режиме еще можно настроить свой комплект с пушкой, который можно приобрести в магазине, но лично я это не делаю, ибо вполне хватает ганов с пола. Теперь поговорим про четвертую и пятую ночь, они самые хардкорные. Во время волн всегда обращайте внимание на розовых медуз или другими словами на некромантов. Они могут воскрешать и лечить зомбарей, а также они добавляют сопротивление к урону. То есть не нужно стрелять по зомбарям, за которыми идут медузы. Первостепенно вы должны нейтрализовать розовых чуваков, а уже потом всех остальных. Также большую угрозу представляют пулеметчики. Это вторые по важности цели, на которые мы должны обращать внимание. Лучше всего стрелять в голову пулеметчикам, так как туда больше всего наносится дамага, но лично я всегда подбегаю к гаражу и беру какую-нибудь тяжелую валыну для быстрой нейтрализации данных пряников. И не забывайте про коктейли молотова. Еще разок, сначала лупашим медуз, а только потом вот этих бочариков. В магазине кулдаун тяжелых оружий составляет одну минуту, поэтому грамотно распределяйте время использования и копите бабки. И, пожалуй, самый главный пункт, на который я хотел бы обратить внимание это команда. Мужики, всегда делитесь лутом, даже если вы играете с рандомами. Как ни крути, на данный промежуток времени вы команда и успех в поединке зависит от всех. Если кто-то запросил материалы, а они у вас есть, то не поскупитесь и поделитесь с ближним, ибо от этого может зависеть исход ночи и всего матча. Я когда играл с рандомами, то они не всегда любезно делились, но когда материалы требовались кому-то из них, я всегда все отдавал, ибо по-другому здесь и не выжить. Помните об этом, брата, братья. Если кто-то хочет зафармить камуфляжи камуфляже оружие, то, само собой, вам это нужно делать на сложном режиме. Убивайте зомбарей утром из нужного вам оружия. Лучше всего убивать где-то от 50 и более зомбарей, чтобы вам давали кристаллы на этот камуфляж. Так, ну и в общем, режим сам по себе вроде неплохой, по фанчику скатать можно, но лично я в нем задерживаться не буду, ибо рейтинговую сетевую игру ничего не заменит. Если все обобщить, о чем я сказал, то играйте в команде вне зависимости, с рандомами вы это делаете или нет, делитесь припасами, лечите базу и турели, летайте на груза и выполняйте дополнительные задания, фокусите главных зомбарей и не забывайте перетаскивать турели в актуальные места, так что как-то так. Надеюсь, что-то полезное из этого киноматериала вы вынесли и уже на язычах будете проходить хардкорный режим. Если у кого-то есть дополнительные фишки прохождения, то обязательно. Обязательно в комментариях поделитесь данным советом. А вообще, лучше черканить, как вам данный зомби-мод. У кого-нибудь сотик начинает лагать на пятый день? Кулакич, к слову, не забудь шибануть. Желаю всем удачи в зомби-моде. С вами был Огнянский. И на Телеграм не забудьте подписаться.